Привет всем, я Аня Шанова, и я продолжаю рисунок Дани Добродушного. Я выделяю специально для того, чтобы сделать блики на футбол. Теперь можно начинать ставить блики. Ну вот, пока что то, что у нас получается. Теперь я антонсомрую с, с Джеймсом. Вот. Вот Такое примерно фото данные получается. Теперь я хочу сделать компьютер. <смех> <Ой>. Для этого <смех> мне надо <смех> поможем карандаш. И, конечно, а теперь берем еще одну ластик и умеряем То же самое. А теперь и теперь переносим фото. Данный дозор. Не поняла. памяти не хватает. Так. Теперь я ставлю на паузу и включаю, когда будет готова крестить. Итак, вот у нас крест получился. Теперь мы выделяем. Волосы для того, чтобы сделать, так сказать, убейте на волосах, что ли, вот Итак. Вот пример. Так. Не обращайте внимания на звуки на заднем плане, я одновременно рисую и смотрю кино. Очень классно. Теперь оставляем блики на кофе. за то, что у меня нет музыки У меня интернет включили. Угу. Поэтому приходится заниматься тем, что есть. Так, оставляем музыку. Я, конечно, не профессионал вот как мы делаем вот как, ну, как ну, не вижу, это, это, по мнению я начинаю еще это по-моему очень даже хорошо ну, вот примерно вот вот так же удаляем вот и вот вот такая Кристина у нас получается. теперь ее фото вот так же вот, копируем сюда, вот, вот. вот. вот. так вот. Нужно. Ну но это так, просто я не успела. я бы все не успела сохранить. Все на Поэтому ее и он их вот кто там кидается и сейчас. Спина маленькая. Захаряем фото. Вот, 100% Вот. Вот. Это закрываем. А это я делаю в свою игру свой паблик. Дальний Крис. Дальний Крис, я вас очень люблю, очень классные, милые, приколные, красивые, просто невероятные. Будьте всегда такими офигенными и... Открывайте как можно часть системы. Мы очень скучаем без общения с вами. Ведь вы, ну, я сейчас говорю за себя, но я думаю, это касается также, также большинства людей. Вы стали частичкой нас. Без вас, наверное, было бы намного скучно, что ли. Очень спасибо вам. И все. Я вас очень люблю. С вами была Аня Санова. И моя, мой паблик. Аня Санова. Арт. Ссылка на паблик будет под видео. Продолжение okay. следует. Okay. Okay. Ладно, в вот общем-то, еще спасибо за внимание. С вами еще раз была Аня Сланова. И это видео специально для Дани. Для Дани. И, и, и. скоро я выложу новое видео, где я буду рисовать участник, одну, одну участницу группы. Спасибо.